Всем привет! Меня зовут Ивашна Наканжела. Я являюсь преподавателем клуба профессионалов. Более 10 лет в косметологии, в перманентном макияже, в бровистике, в визаже, в классическом наращивании ресниц и стаж более двух лет в объемных техниках наращивания ресниц. Сегодня мы с вами поговорим о хне, а именно, что же такое хна и как ее заваривают. Первая хна, о которой я хочу вам рассказать, это хна, которая разводится окислителем. И на самом деле хной я ее не считаю, потому что это уже не природный компонент, так как окислитель у нас с вами структуру волоса нарушает. Поэтому, так как она у нас находится в капсулах, все-таки это из кустарника листьев лавсони, и разбавляя ее окислителем, получается очень хороший ретушь, очень хороший результат, но я не могу уверять в том, что это процедура натуральная и биотатуаж. Далее, хна маран. К сожалению, не могу показать пакета, потому что она у меня находится в таких баночках. Для чего? Для того, чтобы в нее не попадал кислород. Когда попадает кислород, хна меняет свой окрас. От того, какого цвета хна здесь в баночке, не зависит окрашивание. Почему? Потому что чем больше мы баночку открываем, чем больше кислорода попадает, тем темнее она становится. И если вам пришла хна темная, либо светлая, ничего страшного. Чем светлее, тем она свежее. Поэтому важно подписать каждую баночку под номером, чтобы вы не забыли, какой же цвет у вас в этой баночке. Это очень хорошая хна тем, что у меня на этой хне получается очень хорошо отращивать волоски на бровях, которые, казалось бы, вообще невозможно трястить. Об этом я рассказываю в обучении. С этой хной у нас обязательно будет разводиться масло, которое идет в комплекте. Его стоит все-таки приобрести, потому что Именно оно дает нам очень хороший эффект. Все природное, разводится кипятком, да, либо микроволновки. Это все стоит все-таки сделать с преподавателем, чтобы вы понимали, насколько микроволновки можно ее разводить и насколько э, кипятком. Следующая марка Хны профхена. Существует много различных пакетиков для брюнеток, шетенок, блондинок и так далее. Я выбрала для себя для брюнеток очень много различных цветов. В принципе, по цветам очень схожа с тем, что нарисовано на упаковочке сзади. И мне она очень понравилась. Она тоже разводится горячей водой. И никаких масел добавлять не нужно. Следующая хна – это бровк косметикс. Мне она тоже очень понравилась, потому что она тоже заваривается водой. Возможно, даже кипятком. И к ней идет такое вот масло. Почему? Потому что она всегда работает с маслом. какую-то хну добавляется масло, да? а какую-то хну нужно вытирать маслом, а какую-то хну нужно закрывать маслом, для того, чтобы наш эффект проявления цвета был очень хороший. Следующая марка хне Сибро. Очень нравится, потому что хорошая ретушь на коже. Засыхает она не очень быстро, но возможно разведение горячей водой, либо кипятком. Есть у них еще отдельная баночка, не перепутайте, для ресниц, окрашивание ресниц. Тоже все очень здорово, замечательно. И не пожалеете, купить масло, потому что здесь очень много составов различных масел, которые могут помогать для роста ресниц и без этого масла вы конечно же хну не снимете если хну это вы будете снимать не маслом а водой то ретушь на коже будет хуже красочка наша хна продержится меньше и поэтому все что предлагает производитель это не просто так хотя мы можем сэкономить и сделать все таки нашу процедуру дешевле с обычным маслом я надеюсь вы запомнили что сиси бро бро косметикс профхена и маран разводится горячей водой, либо кипятком. А вот эта марка Хны она разводится только холодной водой. Ее ни в коем случае нельзя наносить на ресницы. И существует различное количество цветов, которые можно подобрать даже блондинкам. Тем девушкам, которые не хотят редуши на коже, но хотят волоски. хотя большинство из нас, кто приходит красить волосы бровки хной просят ретушную кожу, то есть такой биотатуаж, да, потому что многие заявляют, что окрашивание хной это биотатуаж. Самая важная деталь, когда мы окрашиваем брови хной, это хорошо очистить нашу поверхность. То есть мы можем использовать пилинги различные. Я использую пилинг Gucci, очень хорошо обеззараживает, верхний слой шелушивает. Это могут быть какие-то шампуни, пенки. И самое важное, это спиртовое средство. Это, возможно, Использовать различные салфетки спиртовые. И именно тогда ваша хна будет хорошо, равномерно наноситься на кожу крови. Из чего же состоит курс биотатуаж? Он состоит из этих всех различных марок хны. А еще я рассказываю о краске рефектоцил Сенситив. Не путайте с обычным рефектоцилом, потому что эта краска тоже природный краситель. У него нет окислителя, только проявляющая эмульсия. Она абсолютно натуральная. Очень интересная, волшебная. Об этом я уже рассказывала не один раз. Так вот, мы на обучении даем и эту марку краски. Плюс я еще вам расскажу о том, как удаляются брови воском. Да, ваксинг. С различными видами воска. Теплым, холодным и горячим. Жду вас на обучении. Приятно было познакомиться.